Так как за этапом формования территориальных выборчих комиссий и круговых выборчих комиссий, мы приходим до основы, что в законодавстве повинны быть замацеваны гаранты субъектам политического процесса, которые в и в выборах, имеют своих представников в выборчих комиссиях. Иначе мы не позбегнем селективных подходов при формовании комиссий и вот эта ситуация с неуключением представников оппозиционных партий в комиссии будет протягиваться.